What could possibly be making so much noise at this hour? Let's take a closer look. Ah, of course. They're groovy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Люди-монстры, сегодня мы играем в стычку, но не в обычную стычку, а где есть э, весь ангар из Локи. И на них стоят вот такие вот огромные ракеты, которые на них стоять на самом деле-то не могут. Вот такая вот стычка. Сейчас она, возможно, уже закончилась, но это просто будет видео по ней. И еще у них есть... Вот это, да, они огнедышащие. Непонятно откуда и зачем, но в режиме стелса они стреляют огнем. Ну и еще эти ракеты взрываются, поэтому можно стрелять в бок. О, видите, он стреляет огнем. Это круто, наверное. Сейчас пойду, захвачу маяк. Смешно. что вы сделали с фоном что вы сделали с тенями почему текстуры такие плохие даже нету совета внизу когда удаляешь все я стал монтировать Это слишком долго и трудно спасибо за просмотр пока